всем привет в этом видео мы рассмотрим вот такую элементарную схемку пробника тестера сетевых устройств например трансформаторов блоков питаний, каких-то магнитофонов телевизоров и тому подобное каждому электронщику зачастую приходится при сборке например того же импульсного блока питания или переделки или каких-то манипуляций это может быть не обязательно блок питания какое-то устройство при тестировании сетевого например трансформатора на предмет короткого замыкания обмотки когда под рукой нету мультиметра или просто лень его откуда-то доставать в общем все это дело мы всегда подключаем последовательно через лампочку до недавнего времени я подключал все приборы через лампочку обычным старым дедовским способом подпаивая проводки лампочки ну соответственно включая в сеть один конец например на плату другой к розетке второй провод идет напрямую то есть это своего рода вечный предохранитель но честно говоря я уже задолбался туда-сюда подпаивать распаивать прикручивать эти провода и решил сделать вот такой не крит не приборщик очень простой но очень удобный в то же время вот здесь у нас сетевой вход 220 также все дело у нас идет через лампочку последовательно и между лампочкой у нас имеется обычный тумблер сетевой который шунтирует эту линию имитируя прямое подключение к розетке то есть когда он выключен работает режим ограничения через лампочку через лампочку вечно предохраняется на вход я припаял вилку сетевую сюда, поместил все это дело в такую коробочку, тумблер вывел вот сюда, то есть в выключенном положении у нас на выходе работает режим ограничения. Если тумблер включить, работает имитация подключения к сети. На выход я вывел вот такую розеточку, выковырил ее из старого преобразователя китайского и еще дополнил в параллель вот такую колодочку к этой розетке, чтобы имелось возможность, тестировать устройство при помощи проводков например когда есть плата и голые выводы подпаяв провода к плате сразу сразу можно зацепить сюда проводки и проверить плату либо сетевой трансформатор на работоспособность. Например у нас имеется сетевой трансформатор имеется высоковольтная обмотка включаем режим ограничения смотрим что тумблер у нас выключен. Выводы проводов, если они оголенные, зацепляем в эту колодочку и включаем наш пробник в сеть. Ну и на выходе замеряем напряжение если, ламп... если лампочка немножко вспыхнула и погасла либо вообще не вспыхнула, значит у нас все в порядке. Или если она слегка горит, это нормально, зависит тоже от, от сопротивления обмотки, то у нас все в порядке, никакого замыкания межвиткового нету, трансформатор исправен, замеряем напряжение на остальных выводах. То же самое касается, если нам... У нас есть трансформатор какой-то, и мы не знаем, где у нас высоковольтная сетевая обмотка. Ну, естественно, это можно мультиметром проверить. Если под рукой его нет, можно вот этим пробником. То есть, подключаем тестируемую обмотку к нашей колодочке. В режиме ограничения включаем сеть. Если лампочка вспыхнула и горит, значит, это не высоковольтная обмотка. И таким образом начинаем искать. Ну и, естественно, импульсные блоки питания. От блока, вот, выключил я блок питания, Включаю к нашему пробнику, убедился, что находится он в режиме ограничения. И уже пробник включаю в розетку. Ну вот, лампочка вспыхнула. И погасло. Блок заработал, то есть все у нас в порядке. Если блок тестируемый, ну, я имею в виду в процессе сборки нужно замерить напряжение на выходе трансформатора, но оно там будет не совсем полноценное, и нужно будет при использовании обычной лампочки отпаивать лампочку, припаивать напрямую в сеть. Здесь же мы просто включаем тумблер имитируем прямое подключение к сети и можем замерять уже полноценное напряжение считаю что данный приборчик очень удобная штука для любого электронщика несмотря на простоту схемы подписывайтесь на канал ставьте лайк пока